Ил-96-400 станет летающей лабораторией для двигателей ПД-35. Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400 ЭМ станет летающей лабораторией для испытаний семейства двигателей ПД-35 тягой от 24 до 50 тонн. Как сообщает ТАСС, первый полет самолета запланирован до конца года. Ильюшин разрабатывает ил 96 400М с начала 2010 годов. Он представляет собой модернизированную версию первого советского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96, серийное производство которого фактически прекратилось к 2009 году. Это лайнер от 55,3 до 63,9 метров в длину с размахом крыла от 57,7 до 60,1 метра. Он может перевозить от 300 до 435 пассажиров на расстояние до 9000 км и с крейсерской скоростью 870 км в час. Ил-96-400ЭМ получил новое бортовое оборудование, а также усовершенствованные двигатели ps 90 а 1 Ильюшин завершил стапельную сборку первого летного образца самолета в 2019 году и планировал начать его летные испытания в прошлом году. Объединенная двигателестроительная корпорация АТ, разрабатывает ПД-35 с 2017 года на основе задела от разработки ПД-14. До этого газотурбинные двигатели в классе тяги 35 тонн в России не создавались. На базе газогенератора пд 35 отпланирует создать семейство двигателей большой тяги. Они предназначаются для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, таких как КР-929, и тяжелых транспортных самолетов. Замминистра промышленности Олег Бочаров 20 января сообщил, что ИЛ-96-400ЭМ станет летающей лабораторией для испытания двигателей ПД-35 тягой от 24 до 50 тонн. Свой первый полет Ил-96-400ЭМ должен совершить до конца этого года. На базе Ил-96-400ЭМ в Воронеже также строят перспективный воздушный командный пункт для эвакуации высшего военного руководства страны и управления вооруженными силами во время ядерной войны. Воздушно-космические силы получат два таких самолета судного дня. Всем спасибо за просмотр.